Когда вам трудно, когда вы думаете, что «Ой, я уже устал, я уже не могу». Хотя на самом деле это очень простая работа. Но в силу того, что мы так привыкли, понимаете, нас так научили. Нам привычнее лежать на диване, отдыхать, ничего не делать. Ходить на работу, не понимая смысла этой работы. Вообще не думать о своем будущем. да, И расстраиваться, сокрушаться по поводу проблем. Интереснее смотреть какие-то сериалы абсолютно глупые. И так далее. Поэтому в силу вот этих всех вещей комплекса, да, Именно поэтому человеку очень часто бывает, ну, как бы трудно, он, знаете, он из такого вот ленивца, который, может быть, как ему кажется, несется по жизни просто с бешеной скоростью, начинает трансформироваться в достаточно подвижное существо. Так вот, когда вам трудно, представьте себе, что вы имеете человек 10 тысяч евро в месяц. У вас они есть, они у вас есть в кармане, и вы зашли в торговый центр, что вы будете с ними делать? Поверьте мне, через 5 минут у вас поднимется настроение, у вас появится энергия для того, чтобы двигаться дальше. Это называется уметь мечтать. Вы знаете, вы, наверное, слышали о том, что часто нам говорят, ой, да это нереально, что то размечтался одноглазый. Да? То есть у нас куча всяких прибауток, поговорок на эту тему. Посмотрите на меня, я человек из города в 40 тысяч населения, маленький город, мне всегда говорили, что я чокнутый что я сумасшедший, что это невозможно, что никогда так не будет, мало того, я могу вам сказать, это говорили мои близкие люди, поверьте мне, вам будут говорить ваши близкие люди, ваши родители, ваши жены, ваши дети, что вы кретины, что вы сумасшедшие, что это никогда невозможно, что это вообще в принципе в природе не может существовать, что нельзя так сделать. Я могу вам сказать «можно». «Можно». И с самого начала те люди, которые знают меня много лет, я всегда говорил «можно». Можно. Это возможно, несмотря на то, что это возможно. Посмотрите, я сижу сейчас перед вами. Это возможно. И если собрать таких, как я, я не один и не уникален. Я очень хорошо это понимаю. Таких, таких людей в сетевом маркетинге, как я, тысячи, десятки тысяч. Если не сотни тысяч. Из бедных людей, у которых нет перспективы, нет возможности вырваться куда-то, они превратились в бизнесменов, в серьезных людей. Людей с годовым доходом, который исчисляется миллионами. Миллионами. Миллионами. Вы вдумайтесь, первый человек в сетевом маркетинге сегодня во всем мире получает миллион шестьсот долларов в месяц. Миллион шестьсот долларов в месяц. Вы скажете об этом любому вашему знакомому, он скажет, что это сумасшедший дом. Это нереально, это невозможно. Друзья мои, это факт. И факт того, что это не умещается в его маленькую голову, это не значит, что этого не существует. Это факт. Вы можете себе, допустим, физически представить, что такое скорость света или хотя бы скорость звука, с которой летают военные самолеты? Очень трудно, но она существует. Вы можете себе представить, что когда вы садитесь в самолет и летите куда-то в другой город, вы передвигаетесь по воздуху со скоростью 800 км в час? Вот визуально вы можете себе представить, что улетит самолет, вот оболочки нет, представим, кресло, вот прозрачный самолет. Как это, как это должно выглядеть? Это представить можно? Хорошо, я вам проще задам вопрос. Когда вы нажимаете клавишу и включаете свет в своей комнате, вы можете себе представить, как это все происходит? Или когда вы берете пульт от телевизора, включаете телевизор, кликаете сотни каналов? Заметьте, 20 лет назад этого не было. Было 2-3 канала и все. Человек, у которого дома был НТВ, считался крутым парнем. Это был богатый человек. Сегодня каналы есть у всех. Вы можете представить, как это работает? Нет, но вы просто берете и этим пользуетесь. То же самое с сетевым маркетингом. Вам не обязательно понимать, как это работает. Вам нужно знать, что вам нужно регулярно нажимать на кнопочку приглашения, вам нужно регулярно нажимать на кнопочку проведения личных встреч. Вам нужно регулярно делать определенные действия, которые совершенно точно приведут к вас к результату. Вы можете сказать, как я могу быть уверен? Это то же самое, что вы возьмете пульт от телевизора, нажмете кнопку «вкл», чтобы включить его, и будете не уверены, включится он или нет. Нет, конечно, есть вероятность в пульте сели батарейки, телевизор не подключен к электросети, и так далее, и так далее, что он может не включиться. Но у этого всегда есть разумная причина, которую вы тут же Можете устранить. И максимум, что вам можно, может понадобиться, это взять, пойти в магазин и купить батарейки для пульта, потому что у вас их нет дома. Но это несложно. Вот я пытаюсь вам объяснить, что в сетевом маркетинге преуспеть точно так же не сложно, как включить телевизор. Нужно просто понять правила. Первое правило, я вам сказал, это составление списка имен и его ежемесячная ревизия. Пересоставьте свой список имен, начните его пересоставлять заново, сразу как закончится это видео. Сразу сядьте, не откладывайте в дальний ящик. И вообще перестаньте что-либо откладывать, потому что жизнь очень короткая штука.